и снова здравствуйте сегодня я расскажу вот о такой мотокуртке летней производства японской фирмы yellow Corn. куртка это из серии black running project сделана из такой тонкой кордурой почему я ее собственно и купил на лето было жарко в толстых куртках ездить вот она такая тоненькая дышащая ткань интересная вот она имеет э, такую вот ветрозащитную подстежку нейлоновую и на молнии при желании спокойно все это дело подстегивается изнутри за несколько секунд. Куртка имеет встроенную защиту. Информации о сертификации этой защиты нет на самих элементах. То есть это вот вспененный такой полиэтилен, как я понимаю. это локоть это плечо написано левый правый и вот такая спинка спинка вообще тоже к спиненная резина это скорее больше шаблон для вырезания нормальной новой защита или подбора готовый то есть если вы хотите усилить защиту на этой куртке то нужно докупить будет элементы уже сертифицированные куртка имеет на рукавах вот такие молнии и плюс за за кнопки защелки на кнопках такие вот резиновые собачки на молниях по бокам имеются утяжки на пряжках вот так выглядит она изнутри есть для пристежки штанов такое вот приспособление вся куртка в аппликациях вышитых смотрится очень симпатично никаких дополнительных карманчиков с молниями для вентиляции на куртке нет Потому что сама ткань это она вся продуваемая в этом нет нужды куртка скажем так не дешевая есть вроде как подделки на алиэкспрессе этой марки YellowCorn ну, как говорится, вам решать смотрится при езде очень хорошо, у меня есть видео на канале где я в ней катаюсь питбайке можете посмотреть, как она выглядит на человеке во время езды ну вот, вроде бы больше мне о ней рассказать нечего Поэтому пока.